И вот давайте самое простое, о чем мы поговорим, хотя бы на уровне физического питания. Каждый день мы должны получать 600 различных пищевых веществ. Вот если ваш организм сегодня получил, значит ваше здоровье поддерживается, сохраняется, укрепляется. Если чего-то из этих 600 веществ он не получил, то, к сожалению, что? Ни о каком здоровье речи быть не может. И когда, опять же, да, вы приходите к нам для диагностику, и мы оцениваем состояние вашего здоровья, то вы в своих результатах видите, что у большинства людей да, обычно не хватает каких-то минералов. Например, чаще всего кальций, кому-то не хватает магния, кому-то не хватает кремния, кому-то хрома, кому-то серебра. Ну, у каждого свои особенности. Но если вы в диагностическом заключении по состоянию здоровья увидели, что у вас есть недостаток чего-то, то в первую очередь вы за счет чего должны это восполнить? За счет питания. А если вы этого делать не будете, то недостаток любого из минералов, микроэлементов, витаминов, он приведет к тому, что будут у вас какие-то нарушения обмена веществ. О каком здоровье? Да, физическом, может быть речь. Очень часто, когда мы смотрим, допустим, недостаток витаминов, то практически 100% у всех людей не хватает витамина С. И витамин С должен поступать каждый день. Если он вам с питанием не поступает, то, например, о крепкой ткани, о хороших костях, о проблемах с позвоночником, мы просто можно не мечтать. У многих людей не хватает витамина А, не хватает витамина Е. Вот эту красивую трощадку называют антиоксидант. Почему? Да потому что основная причина большинства патологических недомоганий, которые возникают, это то, что организм большинства людей испытывает колоссальные ежедневные какие нагрузки. Стрессовые. И вот когда мы с вами обследуем уровень ваших стрессовых нагрузок, то поверьте, редко, когда ко мне приходит кто-то из пациентов, у кого это стрессовая нагрузка, да, в коридорчики норм. Вот если взять руководитель клиники, Сан да, когда мы стрессовую нагрузку смотрим, она не всегда так, в нулевой или максимум в первой степени. Большинство клиентов, которые приходят ко мне на диагностику первый раз, это нагрузка обычно четвертой, четвёртой, пятой степени. Так вот, чтобы хотя бы минимально негативный вред стрессовых нагрузок убрать, наш организм постоянно расходует определенные витамины, вот эти хотя бы три, которые называют антиоксидантами. А если у вас этих витаминов ежедневно в организме не будет, то, к сожалению, да, из-за стрессовых нагрузок образуются такие вредные вещества, долго не будем так говорить, называются свободный радикал. Но вот чтобы проще понять, вот простой пример. Когда вы простой лист железа на землю бросите, через какое-то время что с ним будет? Его покроет ржавчина. Так вот, если у вас никогда не будет нужных количеств витаминов, тогда у вас будет много свободных радикалов, а они как ржавчина, что будут делать? Разъедать ваши органы и ткани. Но разве без питания может быть здоровье? Нет, потому что с питанием мы должны получать нужные витамины, минералы и микроэлементы. Большинство людей сейчас, да, когда проводят крупнейшие там обследования, больших заводов, больших коллективов, давайте не будем жить в иллюзии. Практически 100% населения, процентов населения имеет дефицит тех или иных питательных веществ. У вас есть широкое поле возможностей, как с помощью питания улучшить свое здоровье. Но тут возникает одна очень интересная вещь. Да, мы можем даже найти в продуктах питания те, которые могут нам восполнить баланс витаминов, минералов и микроэлементов. Но тут иногда возникает такая интересная незадача, что в силу каких-то наших особенностей, например, что у нас, к примеру, мало ферментов, мы какие-то продукты переваривать полноценно не можем. Нам нужен витамин А, а на морковку, к примеру, переварить не можем, по особенности нашего организма. Нам-то нужен витамин С, а лимон у нас вызывает, или там, допустим, апельсин, аллергическую реакцию. Нам нужен кальций, а творог у нас, к примеру, не усваивается. И мы что попадаем? В очень интересную ситуацию. С одной стороны, нам нужно восполнять недостаток питательных веществ, но иногда особенности работы нашего организма, особенно желудочно-кишечного тракта, таковы, что мы многие полезные продукты на входе переварить не можем. Практически сейчас процентов на 90 у людей есть такое состояние, которое называется как? Это тоже близко. Правильно называется? Пищевая непереносимость. То есть на входе у вас могут быть идеально хорошие продукты питания. Даже беру самый лучший вариант, выращенные в экологических условиях. Но если, например, идеальный огурец или идеальный помидор не может перевариться вашим, скажем, желудочно-кишечным трактом, если идеальное молоко от идеальной коровы, выращенной в самых идеальных фермах, где, допустим, эту корову, это на полном рассказывают, да? Сейчас вот нормальные как продукты получают, да? Эту корову, да, ее нежат, колят, у нее есть свой психолог, ей делают маникюр, педикюр, ей выми подмывают, да, чтобы получить нормальное молоко. И когда вы хотите получить нормальное молоко, вы смотрите, как за этой корову ухаживают, и потом вам по интернету, да, эта корова, да, наливает в вашу упаковочку, вы видите там вашу фамилию, и вам высылают. Поверьте, некоторые очень богатые люди, да, на земле, они могут получить экологически здоровый продукт. Большинство из нас, мы потом эта тема экологии коснемся, этого не имеет. Но я говорю, даже лучший вариант. Вы, примеру, получили идеальное молоко. Но если у вас, например, нет такого фермента, как лактоза, и нету способности это молоко переваривать, то что? Вы даже можете пробовать это молочко пить, но вместо пользы это молоко не будет укреплять здоровье, а наоборот, ваше здоровье будет что? Резко разрушать и ухудшать. Через какое-то время у вас будет масса проблем заболевания заболеваний от непереваренного молока. Поэтому, с точки зрения физического здоровья в плане питания, всегда нужно быть уверенным в том, что ваш организм может те или иные продукты переваривать. Из тех диагностики, которые существуют в современной медицине, да, на сегодняшний день именно то оборудование, которое есть в клинике доктор сам, а это называется диагностика ВРТ, она обладает уникальными возможностями индивидуально. Для каждого человека, именно с точки зрения поддержки физического здоровья, ответить на вопрос, какие продукты переносимы. <сёк> Что если мы по честному хотим заниматься своим здоровьем, то желательно работу своего желудочно-кишечного тракта, работу своих ферментных систем контролировать хотя бы программу минимум один раз, как вы думаете, какое время? Какие версии? Правильно, сезон или квартал. Потому что питание зимой отличается да, от питания, которое летом. Питание весной отличается от того, что делается осенью. У нас просто по-разному работает ферментная система. И ваше питание должно тоже да, быть сообразным времени года. Если у вас нету подстройки питания да, временным особенностям, поверьте, ваше питание далеко от понятия здоровья. Есть еще одна интересная особенность, уж совсем немножко давайте чуть-чуть отвлечемся. Дело в том, что каждый Новый год, да? а у нас сейчас на дворе какой? 2017 год, да? Он 28 января наступит по восточному стилю. Как он называется под год? Огненного петуха, молодцы, да? Огненного петуха, то есть огненная обладает энергия. Это тоже нужно учитывать в питании. Это еще будет год, когда будет на всех. Солнце. Там много интересных особенностей. Так вот, каждый год нужно всегда еще свое питание да, адаптировать к особенностям тех энергий, которые будут во внешнем пространстве. Если, например, вы будете стараться да, с учетом энергии хотя бы Солнца да, правильно питаться, вы начнете банально делать простые вещи, да, хотя бы водичку ставить на Солнышко, да, чтобы она могла солнечной энергией зарядиться, пищу где-то на Солнышке кушать. У вас уже в этом году питание будет гораздо здоровее. У нас, я думаю, что когда мы тему питания закончим, то думаю, что в Академии здоровья мы немножко о энергоинформационных особенностях каждого года расскажем. И у кого будет интерес, да, и кто захочется настроиться к энергиям года, приходите тоже вот на эти лекции, семинары, потому что если вы знаете энергии года и свое питание адаптируете, то вы себя будете чувствовать в этом году гораздо лучше. Но давайте вернемся к пищевой непереносимости. То есть пищевую непереносимость нужно делать хотя бы один раз в квартал. Дальше. Чтобы знать, какое состояние у вас витаминов, минералов, микроэлементов, вторая диагностика называется адекватность питания. Именно там можно посмотреть, какова степень вашей неадекватности питания. Поначалу, когда люди приходят, у них обычно третья или четвертая степень неадекватности. Если они не питанием занимаются, то при контрольных тестах мы видим, что это все уменьшается и в какой-то прекрасный момент. Диагностическая система показывает, ваше питание стало адекватным. Внутри этой диагностики мы смотрим недостаток минералов, микроэлементов, ферментов. И если вы контролируете этот процесс в среднем тоже один раз примерно в квартал, то вы всегда знаете, какие витамины, минералы и микроэлементы нужны. И вот тут мы с вами попадаем в одну очень интересную вещь. Если вдруг у вас есть пищевая непереносимость, если вы четко знаете, что какие-то продукты ваш организм переварить не может, а потребность в витаминах, минералах, микроэлементах остается. Что же надо делать? Питательные вещества организму нужны. Из пищи вы их получить не можете. Что нужно делать? Восполнять как? Так? Что-то принимать. Например. Правильно. В силу того, что у многих людей возникает такая сложная проблема со здоровьем, что в ней большая потребность в полезных веществах, а из пищи они получать не могут, во всем мире пришлось активно развивать индустрию, которая называется бат, Биологически активные добавки пищи. Сегодня это не тема нашей встречи, но просто скажу одну фразу. Любой человек, который считает себя здоровым, который считает, что у него здоровое питание, у него ежедневно на столе что-то есть из биологической активных добавок. Неважно какой фирме, компании вы отдадите предпочтение. Но если у вас ежедневно сегодня что-то вы не приняли, то никакого отношения к здоровому питанию, к здоровью просто не имеете. Это самообман и иллюзия. Самое минимальное, что нужно каждому человеку, с каждым поверьте, вот, хотя бы витамин С. Это программа просто минимум. И тут опять очень хитрая проблема. Опять же, углубляться не буду, просто маленький маском. Можно купить синтетическую скорбиновую кислоту, которая стоит копейки в каждой аптеке. Это хотя бы программа минимум, что вы можете сделать. А вы можете купить натуральный витамин С, да, который получается вытяжка из интересных продуктов. Он, конечно, стоит дороже. Но поверьте, и пользы от него будет намного больше. Если у вас не хватает кальция, вы, конечно, можете толочь себе яичную скорупу да, и что-то пробовать получать кальция оттуда. Тоже варят неплохо, если нет других возможностей. Но есть масса да, хороших биологически активных комплексов, где этот кальций в очень хорошей, удобоваримой форме. Так вот, если вы станете лично для себя специалистами, профессионалами да, в этой области, а тема бат она как раз остается не в мединститутах. Эту тему да, получает любой человек, который хочет быть здоровым. Вы можете пойти ехать на любые курсы внутрициологии. Вы можете там в разные институты, он даже выпишет официальный диплом. Вы можете 3-4 месяца проучиться, чтобы иметь квалификацию и разбираться. Да. Как быть в питание питании сделать здоровым? Идея в чем? В среднем да, человек должен жить... Вот так, 120 лет. Большинство людей живет в среднем в два раза меньше. Вот большой вклад в это оказывает питание. Вопрос. Готовы ли инвестировать свое время, силы, деньги да, в оптимизацию своего питания? Готовы ли подобрать для себя какие-то БАДы? Готовы ли для себя найти ту компанию, которая вас устраивает? Готовы ли вы регулярно да, какие-то комплексы принимать? Вот тогда хотя бы что-то приблизительно близкое да, к тому, что называется... Здоровое питание на уровне физического здоровья вы еще и сделаете. Первый пункт пока понятен? Не будем пока углубляться. Мы просто говорим о том, как с помощью питания сделать свою физику здоровой. Но ну, поверьте, да, вы можете ходить на заниматься туда в прекрасном центре йоги, вы можете делать прекрасные упражнения. Но если у вас, например, да, не будет хватать каких-то витаминов, минералов, микроэлементов, то ваши мышцы, ваши кости, ваши связки, они не будут так развиваться, не дадут такого результата, который мог бы быть, если бы у вас было что? Здоровое питание. Ну, шутливо, да? Каким качественным бензином вы машину заправите, то, извините, так машина и будет ездить. Если, допустим, вы купили машину, в которой в инструкции написано, что там должен быть 95 бензин, а вы будете заливать там постоянно 76, то что будет? Коэффициент полезного действия этой машины будет что? Гораздо ниже. С этим разобрались С физическим уровнем здоровья? Уже немножко, уже, уже хорошо.